Как вы знаете, на Сайбершоке у игроков с премиум подпиской есть шанс выбить рандомный скин или даже нож в конце игры, который можно потом вывести в свой инвентарь Steam. Используя данный функционал, мы сегодня провели соревнования и разыграли целых 5 ножей на 5 игровых режимах. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк под этим роликом, если вам нравится такой контент. Но также у меня есть очень хорошая новость. Мы запустили на Сайбершоке пикемы на EM 2023. Из списка команд вы можете поставить любые 8, в которые больше всего верите. И если они пройдут на следующую стадию, то вы получите красивую медальку в свой профиль на сайте но если у вас есть полная подписка премиум то вы можете за каждый пройденный этап получать прокрутку призов где вам может выпасть и рандомные засекреченные а может быть и сразу же нож попробуйте поставить уже сейчас потому что совсем скоро прогнозы закроются но ну, а мы идем дальше для записи этого ролика мне нужно было 10 человек поэтому я провел мини соревнования на удачу и скилл сейчас я отберу первых четырех игроков которые сделают большее количество киллов за 5 раундов в режиме АВП. Последний раунд остался. У нас пока что лидирует Сакура. Нетри. Только что поменялось, господи, там борьба. Ментал и Фус. Он может пройти дальше. Он прошел дальше. Смотрите, первое место точно проходит. Ментал точно играет, получает квоту. А, так, все очевидно. Ментал. Целестиал. Фус. И Сакура получают инвайт в гребанные дропы скинов на себя прищелк. Остальные 6 участников были отобраны в режиме паблик под категорией ВХОН. Это режим, где у всех включен постоянно волхак. Задача сделать большее количество киллов за 5 раундов. Мы провели тесты, и сейчас мы посмотрим, кто у нас топ-5. Нет, топ-6. Альфа-пвп, поздравляю, ты получаешь квоту. Вульф плюс В. Злой гусь. И споки плюс нетри. Вы получаете спот в дропе скинов. Ребята, вы были отобраны. Вы получили квоты на участие в дропе скинов. Сейчас... Вас ожидают 5 заданий 5 режимов на проекте Cybershock Возможно, вы на каждом режиме лучше. И вы получите 5 ножей себе в карман Первое задание, арена В течение 10 минут у вас есть время Стать первыми Первое место получает нож Приступаем Так, пятый, второй Ну, по статистике, скорее всего Моя ставка, что выиграет десятку все-таки. На новую мышь, ребята, я привыкаю, все хорошо О, Сакура, ты рофл как бы собраться, блять, киберспортсмена событий. Осталось 6 минут и выигрывает тот, у кого больше всего фрагов. Не тот, кто на первой арене. Это важно. Видел Дигл, вот который выигрался? Альфа! Очень-очень слабая стрельба Савика. Очевидно, бот. Очень серьезный ботик. И длин. резать еще не умеет. Злой гусь побеждает. Да блин! А Альфа, Кто ребят, хочет, осталось получил. 3 секунды. Стоп, играй, все, стоп, пауза, пауза. Камон, все, выиграл Вульф, да. Выиграл yeah. Вульф. Я поздравляю, Вульф. Yeah. Вульф, yeah. твои пару слов. Я пока что не, я что я победил. Потому yeah. что ты не победил. Мы дополняем еще одну минуту. Да, я шучу, <с я, <с шучу <с я шучу, я и шучу, и я и шучу. Вульф победил. Поздравляем, поздравляем человека по имени Волк. С ником, конечно, не повезло. не... Спасибо за кейс Да-да-да, не за что, бро Ребята, второе задание Карта Aqua Flow. Вам дается 10 минут И лучшее время побеждает нож Прыгаем через 3 секунды Раз, два, фрик, три, погнали Всем удачи Офигеть, класс Альфа ПВП, движения Такие, среднего качества Средний, очень средний Так, у плюс В плюс В шансы, да, печально Мне кажется, самый огромный шанс на победу у целистала Из-за его преимущества Он проходил эту карту Я не проходил, просто до рампы пролетела все и вышел Да-да-да О, Целестал проходит очень близко Не так. правильно считаю, что это очень... а, высоту не набрал Да, Метал очень высоко, очень высоко Сейчас уже, по сути, не главное, какое у вас время Потому что главное пройти карту Возможно, вы будете просто единственным, кто прошел ее Метал летит Возможно, возможно, Уلك. именно он Хороший разворот Ду Arrow Нет, да -да -да. спустя две минуты выиграет тот, кто вообще прошел карту первую Я проrieben. назову это золотой сюрф Все, начинается золотое прохождение Первый человек, который пройдет эту карту, побеждает гребаный нож Фуз Так, Та фуз это был близок, очень близок. Ай-яй-яй, споки! Целестиал! Ребята! У меня плохие новости. Прямо сейчас у нас есть победитель. И это Целестиал. Халява. Халява. поздравляю, ты получаешь нож. на Опа. О, мне кажется, кейс поинтереснее. Кейс поинтереснее. это такое? Ну что, друзья, это бэхоп И сейчас решится, кто получит третий нож Все готовы здесь Давайте заранее Кто здесь лучше всех бэхопит? Не я yeah. Я ставлю ставку, что... Я на ментал ставлю Ментал, да, я тоже на ментал ставлю Отлично, это будет третий рандомный победитель Все, время пошло Давайте, работаем Команды Так, секундочку, секундочку Секундочку, секундочку У нас фуз прошел карту А, уже? Хорош Так, злогусь, набирает скорость Время хорошее Отлично, отлично Возможно, он проходит всю как бы хоп, это гениально А Зой. куда, -то, куда -то надо. Да, направо, вот, да, да. Фус прямо сейчас бьет свой же рекорд Раз, два, три, четыре Impressive. 48 секунд Ментал прошел за минуту 0,5 5 секунд Если у тебя Короче, можете продолжать, Фус пробует Да, у него есть шансы у Фус? Нет, все. Ребята, поздравляю. Фус, это новый победитель. И он получает нож. Фус, расскажи, пожалуйста, почему не получилось на серфе то же самое. Неужели бхоп это настолько разные вещи? Но я не тренирую обычно серф. Я играю на КЗ и на бхопе. И на Ханессе. Фус, поздравляю, ты получаешь нож. Это шикарное прохождение. Какой. Сейчас мы играем на КЗ. И... Такие же условия. Нужно брать эту карту. Кто лучше, тот и выиграл нож. Чего? Фус это задрот. Он хочет второй нож. Но реально он двигается хорошо, профессионально. Неужели, неужели, впервые за всю историю выпусков дроп-скинов у нас будет один тоже победитель. Подаришь. Минута 21.03. Фус, я тебя ну, поздравляю заранее. Обижается. Хорошее время. Так, у нас есть второй человек, который приближается к финалу, но его время уже на 30 секунд больше. Вот видите, вот обычный момент, но человек, который умеет на КЗ играть, он такой проходит попроще. Слушайте, у, э, у тебя единственное, пока есть шанс его выиграть. А давай, чувак. Так, у меня Ментала следующее прохождение. 2.43. Так, уфу, е просто Да, он Нет, сделал он, минуту 06. Не, я все, я не могу. Подожди, стой, стой, стой, стой, стой мы что, вы что, сдаетесь? Да. Тычки. А, ладно. Все, Народ. Одну за террориста, одну за Китай все нормально. О, карта поменялась на Кобалл. Мне кажется, это самая лучшая карта для того, чтобы сыграть Порп хант, финальный раунд. Ребята, что такое проп хант? Это режим, где вы прячетесь. Это ваша главная задача. Я могу быть вот этим ведром, могу быть вот этим горшком огромным, могу быть цветами. И моя задача спрятаться так, что меня бы никто бы не нашел. Я сейчас проп. Меня должны убить хантеры. Все, я умер Этим хатером буду я 10 человек прячутся 9 человек я найду Кто же останется ой. один? Именно он и победит нож в этом раунде я Так, я слышал уже какие-то звуки да. О, господи Э, нет, ты не должен бегать Убегать нельзя Убегать нельзя, это новое, кстати, правило Которое О. я забыл озвучить О, О. О. у нас минус Целестиал а, да, и что-то, но ну вы где-то, а, во. да кто же я такой хитренький был? Да, остановись, ментал. О, Хаджеви ушел. Да Злой ну. гуй Так, вы рофрите Так, вот же еще один чел, да? <свист> так, остался выльс, сахура и смоки. <свист> я понимаю. Я понял, но а. Не знаю. А что ты был? <свист> не, не, стоп, подождите, стойте. но ну, это... Не, я должен его убить. Кто это был? Хорошо, но, ну, ребят, я еще в него стрелял и... Я его не убил, и у меня хп пропал. Ну, Ш... Ты его нашел? Правилом, получается, убегать нельзя, значит. <свист> да, да, <свист> да, <свист> да, все правильно и получается. Так, все, у нас осталось два человека. Сакура или волк. О, кто это? Так, внимание, раз. Сейчас мы узнаем, сейчас мы узнаем победителя. Сейчас мы узнаем, кто у нас побеждает нож. У нас побеждает Сакура нож, серьезно. Сакура, стой на месте, Сакура, стой на месте. Где ты, скажи? Справа где-то. Турба? Да, прикольно. Ну что ж. Поздравляю тебя. Поздравляю тебя, дружище. Сакура плюс... ну. оу, Этого мы не делали, этого мы не делали. Ребят, если что, все эти режимы, которые мы играли, они публичны. Они есть на проекте CyberShock. Вы можете зайти и поиграть. Ссылка будет в описании этого ролика. Спасибо большое всем, кто этим занимается. Спасибо всем, кто поддерживает. И спасибо всем тем, кто у нас играет. Мы делаем кайф на проект, а вы делаете нам больше. Кайф создавать что-то новое. Пока, друзья.